Всем привет! С вами Айдар Усманов на Универ ТВ со свежими, как утренний кофе, новостями и короткими фактами. А начнем мы именно с них. Вы знали, что в шаре для гольфа 336 ямочек, а бабочки не могут летать во время землетрясения, а звуки храпа могут достигать 112 дБ. Больше кратких фактов после эфира, а теперь посмотрим, что ожидает нас сегодня. Смотри и обогащайся. Все начиналось с идеи. В Казанском федеральном состоялся IT-прорыв. Ислам – самая популярная тема в СМИ и политике. О положениях ислама в России говорили на лекциях Дамира Мухаммеддинова. Мозговой штурм. Режиссеры и сценаристы готовятся к новой студенческой весне. Вы только задумайтесь: все самые известные миру новшества изначально были простой идеей в чьей-то голове. А теперь современные технологии являются важной частью бизнеса и нашей повседневной жизни. Однако наука никогда не останавливается на достигнутом, и теперь инновационные проекты того, что раньше не существовало, уже готовы выйти в свет, чтобы изменить наш завтрашний день, от кого зависит наше будущее. Выясняла Аделья Шимлова. Акционерное общество «Росэлектроника» под эгидой партии «Единая Россия» организовала всероссийский конкурс прорывных проектов в области IT-технологий. Данный конкурс направлен на выявление и поддержку прорывных проектов молодых инноваторов, развитие инновационного типа мышления и объединение усилий представителей разных областей науки для создания новых точек роста. Торжественная церемония открытия шестого этапа IT-прорыва состоялась в стенах нового шоу-рума Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского. Федерального Пожелать участникам удачи пришли не только ведущие сотрудники предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности, но и представители вузовской и академической науки. Что же будет через 10-15 лет, я думаю, что никто в этом не сможет сказать, что будет. Будет ужасно интересно. И это то, что интересно будет, это вы делаете сегодня. Я хочу, чтобы вы продолжали этим заниматься. Потому что это не только интересно, это и полезно и вам, и всем. И это будущее нашего мира, нашей Все проекты будут оцениваться по шести основным номинациям. Роль IT в радиоэлектронике, безопасности, медицине, образовании, энергетике и на лучшее мобильное приложение. Вот как раз с целью поиска талантливой молодежи и для того, чтобы какие-то проекты наиболее интересные можно было поскорее внедрить в производство и в получать в оборот. Нельзя не упомянуть, что на сегодняшний день Россия нуждается в тысячах разработчиках для решения важнейшего для всей страны вопроса – импортозамещения. В связи с этим в конкурсе принимают участие различные вузы России. Свыше 5000 проектов уже прошли региональный отбор. IT-прорыв ориентирован на школьников, студентов, аспирантов и молодых исследователей в возрасте до 24 лет. Сегодня я выступлю с проектом проектирование виртуальных полигонов для достоверного моделирования сложных технических систем в процессе проектирования и испытаний. То есть это виртуальная физическая среда, набор ландшафтов. Мы представляем сканер, сканер картины любого размера, для любого масштаба. Идея как раз появилась для Дней науки, но мы и здесь решили выступить. На сегодняшний день перед Казанским федеральным стоит амбициозная цель войти в сотню лучших университетов мира. А эти технологии являющиеся одним из приоритетных направлений развития КФУ, играют в этом важную роль. айти прорыв созданный для выявления и поддержки инноваторов, успешно справляется с поставленной задачей, а Казанский федеральный стремительно увеличивает свой потенциал, что хорошо видно по результатам. Адель Шемилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. 15 февраля в Институте международных отношений и истории высоковедения КФУ состоялась лекция «Ислам в России. История и современность». Как это было, ты увидишь в следующем сюжете. В пятницу 17 февраля в Институте международных отношений и истории востоковедения Казанского федерального университета состоялась лекция Дамира Мухидинова, первого заместителя председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации. В этот день говорили об исламе в России, истории и современности. Тема ислама не перестает угасать уже долгое время и уделяют свое внимание не только представители СМИ, но и политики, режиссеры. Мусульманского ума в России на данный момент стремительно развивается, но тем не менее не обходится и без проблем, которые встречаются в качестве. Каждой религиозной общине. Мусульманская община очень стремительно развивается. За 25 лет была фактически с нуля восстановлена инфраструктура, построены тысячи мечетей, тысячи медресе. Но одно дело, когда восстанавливается в камне, из камня или из какого иного материала, это одно. Это действительно можно за очень короткий срок восстановить и построить. А вот внутреннее наполнение продуктом, кадрами, идеологией – это процесс, который требует столетия. Стоит отметить, что татары ⁇ это самая крупная нация, которая представляет мусульман в нашей стране. Из Татарстана вещают прежде всего на татарском языке. Ведь те мусульмане, татары, а почему я говорю больше о татарах, потому что это самые крупные нации, которая представляет ислам в нашей стране, она в регионах ожидает и слышит, какие будут отсюда исходить проповеди, какие здесь будут публиковаться, печататься книги на родном языке, каков будет уровень образования в исламских учебных заведениях, светских гуманитарных заведениях. Поэтому здесь очень важно, чтобы мусульманские лидеры, духовные лидеры очень тесно работали и с представителями академической науки. Каждый человек рождается в обстоятельствах, которые ему не дано выбирать. Религия семьи или идеология государства навязывается ему с первого дня его появления на свет. Взрослей или сталкиваясь с верованиями, другие системы начинают задумываться об истинности своих убеждений. Искатели правды часто оказываются в тупике перед фактором, что любая религия, идеология или философия претендуют на свою истинность. И действительно, все они призывают людей. Делай добро. Диана Шилова, Ленард Универ Универньюз. В Казанском федеральном полным ходом идет подготовка ежегодного фестиваля Студенческая весна-2017. Не только вокальные танцевальные коллективы готовятся к выходу к большой сцене. Но вместе с ними режиссеры и сценаристы продумывают номера и помогают в организации. О том, как проходит подготовка режиссеров и сценаристов, расскажет Анна Глазунова. Активы Слет творческой молодежи собрала студентов разных институтов и факультетов, которых объединила любовь к декорациям, сцене, музыке. Нет, они не актеры, они начинающие сценаристы и режиссеры. Мы всех их собрали здесь чтобы дать им еще больше навыков, чтобы дать им еще больше знаний, чтобы рассказать некие тонкости, нюансы режиссерской работы. Организаторами выступили департамент по молодежной политике совместно со студенческим клубом. Сегодня мы хотели бы сделать точнее вот на этой школе уклон на режиссуре, потому что много, конечно же, зависит Это именно от режиссера, от его постановки, от его задачи. Как режиссер поставит свою задачу, так и поплывет его корабль института, чтобы поставить студенческую весну. Здесь мы собрали Участники не только получат полезные знания, но и смогут провести свое время на свежем воздухе. Ведь площадкой проведения школы актива стал детский оздоровительный лагерь «Байтик». Для студентов были организованы квесты по территории лагеря, а также творческие задания, где они смогли раскрыть таланты и показать свои умения. У нас уже сейчас очень много идей и действительно хочется дальше работать, потому что э, те, э, ту информацию, которую нам дают на мастер-классах, она действительно нужна в практике сейчас уже, и мы ее используем. Берешь тут, какие-то продукты, результаты уже думаешь, как это воплотить в студенческую весну. Например, вчера, ну вот конкретно, да, Рашид нам рассказал, что нужно прям структурировать, от чего нужно отталкиваться, с чего начинать, прежде чем вообще писать сценарии, начинать это все придумывать. То есть, ну, для меня была практически как новая информация. Для студентов прошли мастер классы где они узнали все об основах режиссуры. Ну, я попытался чуть-чуть объяснить, насколько это возможно за час, какие-то основы режиссуры и первые такие, ну, такая первая медицинская помощь в режиссуре, наверное. С чего надо начинать? Конечно, ему надо учиться 4 года или 5 лет, или всю жизнь, но какие-то вещи, от каких-то ошибок можно людей спасти советами, если они это будут использовать. После мастер-классов студенты еще долго не могли отпустить спикеров. Задавали вопросы, спрашивали советы, узнавали, какие книги полезно будет прочесть. Школа «Актива» пройдет до 19 февраля. Как только участники вернутся в свой привычный учебный режим, то сразу начнут воплощать свои знания и умения, полученные на творческой школе «Актива». Анна Глазунова, Роман Самарин, Универньюз. Самое популярное в мире женское имя, как оказалось, Анна. Его носят почти 100 миллионов женщин, а бордер Колли считается самой умной породой собак. На этом наш эфир подходит к концу. Смотрите нас чаще. Хороших выходных. Пока-пока.